Сегодняшний специальный гость – Эрик Вори. Эрик является всемирно известным ведущим тренером в сетевом маркетинге. Он построил торговую организацию, насчитывающую более 500 тысяч дистрибьюторов в 60 странах мира. Его книга GoPro про 7 шагов, чтобы стать профессионалом сетевого маркетинга» была продана тиражом более полутора миллионов копий. Эрик, добро пожаловать в CommunicationU. Наш урок начался прямо сейчас. Для меня огромная честь быть здесь сегодня, сэр. Что такое сетевой маркетинг? Сетевой маркетинг – это модель дистрибуции для компаний, у которых есть продукция, которую они хотят продать. И они не хотят проходить через традиционную дистрибуцию. Они создают сеть независимых дистрибьюторов, которые берут хороший продукт и продвигают его на рынок, используя рекламу из уст в уста. Постарался объяснить настолько просто, насколько смог. Как ты попал туда? Честно говоря, я попал сюда, когда я уже проработал на 18 работах и когда мне было 22 года. У меня не было особого таланта или образования, я не закончил колледж. Я создал семью, мне нужны были деньги. Один мой друг, который был миллионером, я уважал его, сказал мне, «Ты должен рассмотреть это». Я подумал, что у меня будет возможность заработать дополнительные деньги. Я начал это в 1988. Это было начало моей карьеры, которая продолжается по сей день. Насколько эта индустрия большая? Это приблизительно 200 миллиардов долларов товарооборота в год, включая все компании. Да, 200 миллиардов в товарообороте. Комиссия, которая выплачивается представителям по продажам и дистрибьюторам, которые строят и помогают этим компаниям продвигать продукцию, им платят около 200 миллионов долларов в день. Это такие компании, как Amway, верно? Yep. Да. И кажется, еще Avon, верно. Люди считают, что это пирамида. Да. Они говорят, что это пирамида, потому что это не продукт, а дистрибьюция. Да, некоторые люди считают, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И, честно говоря, если быть откровенным, то часть этой репутации была заработана. Я расскажу почему. В среднем представители компаний ничего не могут с собой поделать. Они настолько воодушевлены той возможностью, которая у них есть. Они приукрашивают, верно? Они преувеличивают, как сумасшедшие. Они просто сходят с ума. Они говорят, что это легко, когда это совсем не легко. Это предпринимательский путь, это предпринимательство. Они говорят, что это будет быстро. Продукт продает сам себя. Если бы все это было правдой, то компании не нужны были бы дистрибьютором. И затем они преувеличивают возможности продукции. Они говорят, продукт лечит это, что он просто волшебный, продает сам себя. И весь этот нонсенс. Из-за этого формируется нереальное ожидание в уме обычного человека, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. И когда они присоединяются, пробуют продукцию, и их ожидания не оправдываются, они сразу так «А, я думаю, что это…» То есть они увлекаются? Да, они увлекаются. Если ваша задача — нанять больше дистрибьюторов, разве вы не заинтересованы больше в дистрибьюторе, чем в продаже товара? Нет, I mean, вот в чем дело. В конечном счете, единственный способ получить деньги — это продвижение товара. Они должны продвигать продукт через систему дистрибьюции, верно? Теперь второе, что помогает, — это когда ты строишь сеть людей, которые делают то же самое. Когда ты продаешь продукцию, ты получаешь большие комиссионные. Когда вы построили команду людей, которые продают продукцию, то вы получаете меньшую комиссию, но от большей группы людей, так? Поэтому большая группа людей дает вам рычаг, но ничего не происходит. Никто не получит оплату только за рекрутинг команды. Они получат комиссию только тогда, когда продукт будет доставлен потребителю. Но если у меня тысяча дистрибьюторов, мне больше не надо ничего продавать. Вы должны быть примером, если вы хотите быть лидером в этой команде, верно? Ну да. Поэтому вам нужно что-то продавать. Сетевой маркетинг в действительности — это большое количество людей, которые мало действуют, понимаете? Они зарабатывают какие-то дополнительные деньги, но для тех, у кого большие мечты и амбиции, то это их усиливает. Почему компании выбирают этот путь? Другими словами, почему бы компании Amway просто не выставить свою продукцию в магазинах? Я думаю, что это настолько эффективно. Этот метод действия, этот метод дистрибьюции настолько эффективно, что Подумайте, что происходит онлайн сегодня. Все эти разные голоса, люди, которые пытаются достучаться до вас по всем направлениям, чтобы привлечь ваше внимание, заполучить ваш взгляд, пытаются заставить вас посмотреть их шоу или послушать, что они скажут. И все отключаются от этого. Это так раздроблено, что никто не слушает. Но реклама из уст в уста имеет огромную силу, как никогда. Если я скажу вам, Смотри, что я попробовал, это действительно сработало для меня. Это будет работать. Абсолютно. Это будет работать в тысячу раз лучше, чем 50 реклам по интернету. Почему люди присоединяются к этим компаниям? Что их привлекает? Знаешь, я думаю, Ларри, люди сегодня готовы больше, чем когда-либо в истории, стать своим собственным боссом. Технологии вытесняют рабочие места. Технологии стирают отрасли. Человеческая ценность падает все ниже и ниже по мере того, как технологии поднимаются все выше и выше. И люди говорят, я больше не хочу быть частью какой-то системы. Я хочу быть своим собственным боссом. Но они не знают, как это сделать. Если у них хороший продукт, достаточно ли у них денег, опыта и знаний, чтобы реализовать это. Но если бы у человека был способ начать свой собственный бизнес без большого риска, Диска, и они смогли бы натренировать свои предпринимательские мускулы и понять, что они смогут это осилить, то это бы заинтересовало их. Так что это имеет большое значение, люди делают этот шаг. Вы бьетесь с такими, как Амазон, или вы идете параллельной дорогой? Ну, Амазон уникален. Как вы знаете, Амазон захватил весь мир, верно? И есть эти несколько компаний, которые абсолютно меняют дистрибуцию. Но то, чего у них нет, так это рекламы из уст в уста. У них нет сети людей, которые влюблены и верят в продукты, которые делятся этим с другими. Мы продвигаем по-настоящему важную образовательную потребность на рынке. Мы обучаем людей продукции, которая будет ценна для них. На самом деле, мы не имеем дело с обычными товарами. Мы имеем дело с продуктами, которые имеют ценность, благодаря чему мы можем помочь или проинформировать об этом кого-то еще. Какие коммуникационные навыки являются важными в сетевом маркетинге? Коммуникационные навыки – это ваш мир, верно? Я думаю, в предыдущих десятилетиях моя миссия в этой профессии – это повысить стандарты вывести эту профессию на тот уровень, на котором она должна быть, как бы профессионализировать это. Мы говорили о книге GoPro, профессионализировать эту область сетевого маркетинга и заменить этот лотерейный менталитет, который присутствует. И часть всего этого на протяжении десятилетий люди пытались просто поймать кого-то, понимаете? Я хочу поймать его, я подпишу его. Они как на охоте, люди чувствуют себя жертвами, верно? На профессионалы сегодня? Они больше заинтересованы, и их конечная цель – это обучение и понимание. Они просто хотят обучить людей тому, что у них есть, и для того, чтобы обучать их, им необходимо общаться с этими людьми. Вы должны установить эту связь, заслужить доверие. И через этот процесс теперь у вас есть точка входа, чтобы обучить их. Вот мой продукт. Посмотри, подойдет ли он тебе. Посмотри, нужен ли он тебе. Если да, замечательно. Если нет, тоже хорошо. Смогут ли люди освоить эти навыки? Надеюсь, что смогут. Да, я думаю, я имею в виду, сколько миллионов людей вы обучили навыкам общения. То, чему я от вас научился, возможно, это первый ваш курс, который вы создали более чем 20 лет назад, как разговаривать с кем угодно в любое время и в любом месте. Да, как соловьиную песню я слушал этот курс постоянно. И один из ключевых моментов, который я выучил, я использовал это для создания своего бизнеса в социальных сетях, я использовал это в своем бизнесе сетевом маркетинга, я использую это во всем, что я делаю. Также это отмечено в книге, которую прочитала Фрэнки Капра автобиография Фрэнка Капра, название uh, книги uh, «Имя над uh, заголовком». Но заповедь номер один — «Не будь скучным». Просто не, не будь скучным, и все окей. Okay. Um, you know, Вы используете you, этот принцип в общении. Um, you know, Если ты используешь, you, принцип, think, ты используешь этот принцип, у тебя все будет в порядке. Вы все порядке? еще развиваете you know, свои навыки? Вы знаете, я думаю, что сегодня я просто коснулся верхушки айсберга если говорить о потенциале. Я получил хорошую основу. Я делаю это уже на протяжении 30 лет. Я на мировом уровне в моей маленькой вселенной, но все же действую только на 10% от моего потенциала. Я так далеко могу пойти. Разве у вас нет всего этого? Я знаю, но я скажу вам, что за последние пять лет я осознал две вещи, которые делают меня счастливыми. Первое. Это персональный рост. Если я расту, я счастлив. И второй – это вклад. Если я делаю вклад в жизнь кого-то другого в позитивном ключе, я счастлив. Я должен иметь обе эти вещи одновременно. И то, что дает рост улучшает мои навыки, создает для меня гораздо больше, чем поток наличных денег помимо растущего бизнеса. Так это возможность влиять и способствовать улучшению чужой жизни. Потому что я поднял стандарты своей игры. Потому что я улучшил мои способности, мои способности к общению. Ты написал эту книгу «GoPro. 7 шагов, чтобы стать профессионалом сетевого маркетинга». Что ты имеешь в виду под словом «про»? Ну, что, большинство любителей? Да, знаешь, мы говорили о понтярщиках, мы говорили о любителях внутри сетевого маркетинга на протяжении десятилетий. Он был заполнен профессионалами и любителями. Люди пытаются получить что-то просто так. Люди скрестили пальцы, как будто они участвуют в лотерее. Вот что я им говорил. Ты знаешь, смотри, если ты решил заняться этим, просто прими решение быть профессионалом. Выучи некоторые навыки, дай этому немного времени. Это стоит того, но это не будет просто. Установи реальное ожидание. иди и покажи всему миру, что сетевой маркетинг не идеален. Но если у тебя предпринимательские кости в твоем теле, это гораздо лучше. Это побьет любое предпринимательское решение для обычного человека, без вопросов. Для большинства людей это дополнительный вид заработка. Да. Я думаю, да. И это одно из его больших преимуществ. Люди не должны уходить со своей основной работы, чтобы иметь возможность начать это. Как в традиционном бизнесе, им, возможно, придется уйти со своей работы. Многие ли начинают зарабатывать деньги сразу? Некоторые. Зависит от человека. Вот одно из заблуждений. Все выиграют в сетевом маркетинге. Все не выиграют. Понимаете? Большая часть людей присоединяются, ничего не делают, и а это правда. 90% агентов по недвижимости никогда не продают ни одного дома, так ведь? Я знаю. Большинство людей, кто купил книгу, не прочитали ее. Она у них есть. Вот она. Они не читали, они заплатили за нее. То же самое для людей, кто присоединился к сетевому маркетингу. И они даже шага не делают, потому что цена входа настолько мала. Около тысячи долларов, чтобы человек мог начать этот бизнес. Вы знаете, сколько стоит, чтобы начать реальный бизнес. Когда ты начинаешь, я думаю, большинство зовут своего дядю? Да, некоторые так делают. Свекровь. Почему они продают в своей семье в первую очередь? Разве это логично? Да, некоторые так и делают. Смотрите. Вот что получается. Это отправная точка для всех. Я имею дело с профессионалами высокого класса в сетевом маркетинге. Я тренирую многих людей по всему миру. Сотни и сотни людей, которые являются моими друзьями, которые зарабатывают более миллиона долларов в год комиссионными в сетевом маркетинге, без сотрудника в офисе с нулевой инфраструктурой. Представляете, это денежный поток. Теперь... Так это не начиналось, понимаете? Это начиналось чуть тут, немного здесь. Они начали расти, они превратили это в профессию, после чего они серьезно занялись этим. Но потенциал здесь просто огромен для человека, который голоден. Я имею в виду, что если бы мне пришлось определить одну характеристику успешного человека в этой профессии, так это голод. Тебе нужно очень хотеть. Где ты учишься? Как ты принимаешь решение рекрутировать не семьи? Каждый может начать с семьи, потому что там есть доверие, я рекомендую очень специфический подход, который достаточно сдержан для семьи и друзей. Может попросить у них поддержки. Попробуйте продукт, посмотри, нравится ли он, нет долгосрочных обязательств. Снимите давление, отставьте бизнес. Помоги мне. Да, просто как бы поддержи мой бизнес. Как будто я бы открыл ресторан, но я не нуждаюсь в тебе. Большинство топ-менеджеров, которых я знаю, 5% людей, которых они рекрутировали в свой бизнес, они знали тот день, когда те присоединились в их бизнес сетевом маркетинга. С остальными они познакомились позже. Они познакомились с ним в социальных сетях, они встретились их, живя своей жизнью, не познакомились в ресторане, не встретили их на коктейльной вечеринке. Так что это набор навыков, чтобы привлечь этот мир, обучить каждого и посмотреть, как это сработает. Но ты знаешь, есть люди, поступки которых так неуместны в сетевом маркетинге. Они везде вставляют свои визитки, ты понимаешь, о чем я. Они начинают заниматься этим на свадьбе, это так раздражает. да. И тогда каждый просто, да ладно, я не хочу связываться с этой ерундой. Вам нужно любить свой продукт? Я видел людей, добившихся успеха и без этого. Но это так разъединяет. Потому что я не думаю, что вы сможете долго обманывать людей. Я имею в виду, что если у вас действительно нет эмоциональной связи с вашим продуктом, в конце концов люди поймут это, и я думаю, что просто строить бизнес, используя продукт как оправдание возможности зарабатывать деньги, является проблемой. Юджин Леттерман написал книгу много лет назад. «Продажа начинается, когда клиент говорит нет». И именно, что ты делаешь, когда кто-то говорит «нет». Один из моих основных наставников, Сэм Джорджес, научил меня, что весь бизнес — это диалог. И если ваш диалог продолжается, ваш бизнес жив. Если разговор прекращается, ваш бизнес умирает. Поэтому, то чему я учу и что я сам сделал так это просто продолжайте поддерживать диалог. Они сказали нет продолжайте поддерживать общение просто продолжайте поддерживать общение. Моя работа просто продолжать это до тех пор, пока они полностью не разберутся с этим. И Возможно, что для них время неподходящее. Они сказали нет, возможно, потому что время для них было неподходящим и 6 месяцев спустя если я буду оставаться на связи, как наш друг Харви Маккейс сказал бы, найди креативный путь оставаться на связи, и если я буду с ними в и подойдет время, когда они будут открыты к этому, я просто буду в этот момент рядом и наготове. Харвис знает день рождения каждого. Это невероятно. Да, я знаю. Могут ли люди в сетевом маркетинге помочь людям в других формах продаж? Вот какие основы. Чему продавцы из других отраслей могут научиться у сетевиков? Мы имеем дело с продажей долгосрочных отношений. Верно? Это не транзакция. К примеру, если кто-то продает кому-то поддержанную машину, на этом отношения заканчиваются. В сетевом маркетинге мы привлекаем кого-то и поддерживаем связь с ними. Мы остаемся на связи с ними. Разговоры общение общения продолжаются. Если больше продавцов сделают это, Продолжая общение со своими покупателями или клиентами, они добьются большего успеха, в отличие от ощущения единоразовой сделки. Понимаете? Они им звонят только тогда, когда они им нужны. Формирование долгосрочных отношений, развитие сети сегодня – это одна из самых ценных вещей в жизни. Это то, что делают хорошие автодилеры. Да, да. Они поддерживают связь. Да, они просто находят возможность. Они делятся обновлениями, они отправляют открытку. Что нового с машинами? Да, именно. Но это достаточно редко, верно? А, да. Один из тысячи. Как социальные сети повлияли на вашу индустрию? Должен сказать, что я скептически относился к этому. Я использую социальные сети уже на протяжении 10 лет, чтобы расширить свой охват. У тебя огромный онлайн-бизнес. Да, еще с 2009 года. И еще вначале все, у кого был продукт или бизнес-предложение, они просто спамили этот мир. Они публиковали эти неприемлемые ссылки, отправляли непрошенные сообщения, подписывались в друзья и просто были невыносимыми. Но за последние годы, последние три или четыре года, люди действительно взломали этот код. Они научились, как быть профессионалами, они научились, как использовать эти платформы. И я скажу, что это была революция. Потому что теперь вы можете связаться со своей настоящей клиентской аудиторией в масштабе одним нажатием кнопки. Вы можете найти их в любой точке мира, вы можете что угодно. Если вы заинтересованы в фитнесе, вы можете найти любую фитнес-группу в мире. Идите и завязывайте отношения с этим людьми, смотрите, может ваш продукт нужен им, или может он и есть решение для них, или средства по уходу за кожей, или эфирные масла, или путешествия, и тому подобное. Неважно. Они могут найти свою аудиторию, даже если они живут в маленьком крошечном городке и никого не знают, и все их друзья и семья сказали, отвали от меня, я не заинтересован. Компании помогают своим сетевикам? Да, yeah. да. Yeah. Yeah. Yeah. Чтобы yeah. показать, yeah. как yeah. продавать yeah. продукты или сделать yeah. презентацию? The, the biggest... Самое большое, что они делают – Компания уделяет внимание the всем продуктам. Они they заботятся the о the структуре компенсации, компенсации, правительственные вопросы, расширение по, по всему миру. Они занимаются обслуживанием клиентов, они занимаются соблюдением требований, они имеют дело со всеми различными вещами, которые обычно должен делать предприниматель. Юридические вопросы и все остальное. Так что вся эта поддержка, плюс они делают события, они предоставляют инструменты для работы, они обеспечивают обучение и все другие вещи. Все, что нужно делать дистрибьютору, так это продавать продукт и строить команду из других людей, которые тоже продают продукт, а затем повышать производительность этой команды на основе своих лидерских качеств. Если они отличные лидеры, то они могут заставить свою команду быть более продуктивной. И этим лидерам, которые растут в бизнесе сетевого маркетинга, которые могут использовать эти платформы для создания продуктивных команд, компании будут платить им неограниченное количество долларов. Что ты первый раз в жизни продал? Первая вещь, которую я продал, были водяные фильтры. Водяные фильтры? 1988 Эти маленькие водяные фильтры, которые вы подсоединяете к своей раковине, вкручиваете их туда. Вы тянете за эту маленькую пробку и течет чисто. Вода. Этой компании пришлось пройти радикальную трансформацию. Сегодня эта компания в области питания. Это огромная компания, которая расширяется во всем мире по сегодняшний день. Ты делаешь много публичных выступлений. Это так. Я дам совет касательно публичных выступлений. Держу пари, что так и будет. Самый распространенный страх, который есть у людей – это выступать. Я знаю. Для меня это просто сделает. И если ты волнуешься, скажи им, что ты волнуешься. Они знают, что ты переживаешь. «Будь настоящим!» Почему так сложно быть настоящим? Я не знаю, но я нашел путь. В начале моей карьеры я очень пережал по поводу выступления. Я очень волновался, когда стоялся перед людьми. Кто-то сказал мне, что человек с маркером в руке делает деньги. Человек на сцене делает все деньги в сетевом маркетинге. Поэтому я такой, окей. Если это так, я должен это сделать. Мне пришлось столкнуться с моим страхом, чтобы понять это. И вот что я выучил. Подготовка решает все. Если prepared, я подготовлен... По своей природе я интроверт, так? So, Поэтому, prepared... если я подготовлен, то я просто спокоен. Ты не выглядишь интровертом. I know, I, I... Я знаю, но я ситуативный экстраверт. Я был интровертом morning, все утро, пока мы that... не вошли, я не сел в это кресло. А потом я решил be стать be экстравертом. То есть застенчивый человек может быть хорошим сетевиком. А, uh, oh, так of много людей интровертов. Сколько интровертов вы знаете, которые успешны? О, я знаю немало. Много, верно? И только некоторые из них по природе экстраверты. Ты думаешь, они по ситуации экстраверты? И затем они превращаются в интроверта? Да, да. В чем большинство новичков ошибается, когда они пытаются построить этот бизнес? Какая самая большая ошибка, которую делают эти люди? Они устанавливают нереалистичные ожидания. Они дают этому три года в традиционном бизнесе. Да, но у них нет босса в этом мире. Я понимаю, но люди в США в среднем инвестируют 65 тысяч для того, чтобы начать традиционный бизнес. Они ожидают, что понадобится три года, чтобы вернуть вложенное в этот традиционный бизнес. А в сетевом маркетинге, если они не получают результат за 30 дней, то это похоже на самоубийство. Вы должны дать этому некоторое время, вы должны развить некоторые навыки. Вам нужно кое-чему научиться здесь. И не ожидайте, что это будут волшебные бобы, которые вы бросите в землю, и все сразу вырастет до небес. Для этого придется поработать. Большинство людей ожидают чего-то просто так, или, по крайней мере, надеются поменьше работать и получать большие результаты. Вот что это даст тебе. Эта профессия заплатит вам справедливо за то, что вы вложили в нее. Но это не ограничивается тем, сколько вы можете вложить в нее и сколько вы сможете получить. Это лучший вариант для предпринимателя. Да, это безгранично. Так и есть. Как позволит ваше воображение? Я говорю об этом всем постоянно. На протяжении 30 лет я не думал масштабно. Общаясь с такими людьми, как вы, такие люди, как Харви Маккей, Луи Холц, Ричард Брэнсон, Тони Робинс, все это мои друзья. Я понял, насколько я не масштабно мыслил. Я мыслю действительно очень-очень-очень мелко. Если бы я мыслил масштабнее, о, мы могли бы пойти гораздо дальше. Это то, что нужно большинству предпринимателей внутри этой профессии. Если они мыслят масштабно, то нет предела. Как ты находишь компанию, которая лучше всего подходит для тебя? Сочетание некоторых вещей. Во-первых, найдите продукт или линейку продуктов, в которые вы можете поверить, которые вы эмоционально привязаны, то, что вы сможете промотировать по-честному. Где это искать? Вы можете найти это в онлайн, посмотрите ТОП-100 компаний, это несложно сделать. Во-вторых, найдите компанию, которая целостна по отношению к вам, и вы чувствуете, что она сможет пройти испытание временем. Потому что есть очень много хороших продуктов, но компании сворачиваются, потому что они достаточно прочные. Если компания достаточно крепкая, то они решат все проблемы. Найдите справедливую структуру компенсации, найдите систему поддержки внутри этой организации, которая поможет вам использовать ваши усилия на полную, и, может быть, выберите временную ситуацию, когда у вас будет более подходящее время для баланса между риском и вознаграждением. Они были достаточно долго вокруг этого. Это как дом, который продается в течение 30 лет на углу квартала, что заставляет вас нервничать только от взгляда на него. Найдите то время, когда вы сможете рассказать хорошую историю. Хорошо, ты собираешься стать сетевиком. Да. Первое, что ты делаешь. Первое, что ты делаешь, на мой взгляд, это понять, с чем ты связался. Это то, что дает книга GoPro. Она помогает понять людям, что сетевой маркетинг не идеален. В нем есть свои вызовы, но это лучше, чем любая форма предпринимательства на Земле. Для обычного человека нет другого вида предпринимательства, который сможет побить это. Никто не сможет дискутировать со мной по этому вопросу. Никто не сможет победить меня по этому поводу. Это неоспоримо, это лучше. Поэтому люди должны понять, с чем они связались. Насколько это мощно, насколько это своевременно, насколько это сегодня сексуально быть предпринимателем. Затем им придется развить некоторые навыки. Они не могут просто скрестить пальцы и надеяться на лучшее. Вы должны развить некоторые новые навыки внутри сетевого маркетинга. Потому что навыки формируют уверенность. Уверенность заставляет вас больше действовать. Больше действий дает вам больше результатов вы можете начать двигаться. Я бы сказал, что это есть базовые вещи для обычного человека, что предоставит им наилучший шанс двигаться вперед. Только не будьте одним из этих неучтивых любителей, которые скрещивают пальцы, покупают лотерейный билет в сетевом маркетинг, идут и разговаривают с тремя или четырьмя людьми, надеясь, что те подпишутся и что-то сделают, а им самим не нужно будет ничего делать. Если бы ты начал все заново, то ты бы действовал так же? Да. Если бы я начал все заново. Вот что я хочу сказать тебе. Во-первых... Я бы хотел быть сильнее и быстрее. Я бы был, я был бы сильнее и быстрее. Это первое. Второе, я бы мыслил масштабнее. У меня бы не было бы этих маленьких ограничивых убеждений в начале. Если бы я смог вернуться назад во времени и дать себе совет, то это, думай масштабнее, пацан, ты играешь слишком мелко. Я бы двигался быстрее и был сильнее. Я бы распрял плечи, выпрямил грудь, поднял подбородок и сказал бы, давай, мир, поехали. Я сделал часть этого, но не до того уровня. У меня был успех, но не на том уровне, на котором, мне кажется, я мог бы, если бы я это сделал заново. Великолепный гость. Thanks, Благодарю вас. Книга it. GoPro, K GoPro. 7, «7 шагов, чтобы 7 стать профессионалом сетевого маркетинга». Профессионал. Спасибо, мистер Кинг. Эрик Вори. На этом все для этого выпуска Communication U. Надеюсь, вам понравилось провести это время вместе с нами. И надеюсь, что вы узнали что-то, что примените в своей жизни уже сегодня. Никогда не знаешь, где найдешь эту единственную искру озарения, которая имеет для тебя значение.